Всем доброе утро, кто проснулся. Хорошо все-таки высыпаться иногда и просыпаться ранним утром. Все успеваешь. Но, к сожалению, не всегда так по получается. У нас график интересный. То так, то сяк. Вот сейчас уже другой график. Поэтому могу позволить себе. Прямые эфиры и ранним утром. Дорогие друзья, о домовых очень много известно, очень многое неизвестно. Я вообще стараюсь говорить о тех темах, которые мало изучены. Или хотя бы о той теме, которая как бы часто встречается в нашей жизни. То, что вы мало где услышите. В общем, информацию более полезную, чем шарпотреб. Домовые. На самом деле отношение к домовым не самое правильное у нас, и мы не всегда понимаем полное значение этого понятия как «домовой». Ну, домовой, домовой такой маленький. Доброе утро всем. Такое маленькое существо, которое дома ходит, ворчит, там котов пугает, еще что-нибудь, сливки локает, мультиков полно про домовых, то домовенок Кузя, то еще кто-нибудь у нас из домовых есть, да, известных персонажей. Но это не все, что нам нужно знать о домовых, и не совсем то, что надо знать. Дорогие друзья, как бы там ни было дом... Это наша крепость, дом — это то, к чему каждый человек стремится. Каждый человек стремится хотя бы одно жилье иметь за свою жизнь, чтобы оставить своим потомкам место, где жить. Мы подсознательно хотим создать некое пространство для своих детей и внуков не понимая, почему нам это нужно. Но ну, по сути, можно и снимать квартиры, да, можно и арендовать помещение. Ну, зачем? Обязательно прям свой дом. Ну, мы можем сказать, что свой дом это все-таки э, как бы свое пространство, свои вещи спокойнее, да, мы знаем, что закрыли дверь, поехали, куда нам надо, и так далее. Согласна с вами, но не только из-за этого мы хотим приобретать дом для своих детей. Потому что дом это определенная энергетическая зона, где мы получаем силу, помощь, поддержку. Почему человек спешит домой, когда ему плохо? Приходит домой, разрыдается в подушку, поплачет, кофе попьет, чай становится легче. Свой дом. Выражение в своем доме и стены лечат. Это не просто так сказано. Все эти эмоции, которые мы переживаем в своем доме, хорошие или плохие, они обратно нам возвращаются. Поэтому есть множество чисток дома, поэтому есть множество защиты дома, сохран дома и прочее. Дом — это то место, где, может быть, после нашей смерти будет обитать наша душа еще долгое время. То есть это такое пространство, насыщенное памятью, насыщенное любовью или, наоборот, ненавистью. Если ненавистью, то люди стараются из этого дома уйти или продать этот дом. То есть дом — это некое пространство, в котором э, мы концентрируем энергию. Мы собираем всю энергию, которая нам помогает жить дальше. Наш дом, да, мой дом, моя крепость, тоже не просто так сказано. Мы закрываем двери, э, мы себя защищаем. Те люди, которые вам говорят все время, что... Э, все, там, все добрые, весь мир добрый, надо искать добро, надо не опасаться людей, надо как бы пускать себе в жизнь и в сердце, и в дом любого человека, потому что мы все люди и так далее. Не верьте таким людям, они лицемеры. Они крепче других закрывают свои замки, они лучше других сигнализации ставят на свои машины. Они больше вас опасаются, окружающего мира, и оберегают себя от всего мира, но учат вас совершенно иному. Поэтому пускать свой дом, свою жизнь, свое сердце любого человека не следует. У вас когда-нибудь бывали ощущения, когда человек вроде нормально к вам относится, абсолютно хорошее отношение, но приходит к вам домой, и ему некомфортно, он не может там долго находиться, его как будто какая-то сила гонит из вашего дома. И он немного так посидит, кофе попьет или что-нибудь и как-то быстро уходит. И со временем жизнь показывает, что этот человек совсем уж к вам хорошо не относился, что этот человек к вам абсолютно хорошо не относился, что у него были очень э, неприятные, нехорошие как бы, слухи о вас и мнения о вас. И вы вспоминаете те моменты, когда человек приходил и говорил, ой, что-то мне в твоем доме нехорошо, некомфортно, плохо себя чувствует. А бывает наоборот, люди приходят к вам домой и говорят, я как душой отдыхаю, как к тебе приду. Бывают дома, где все шикарно, все красиво, все дорогое, там сверкающие, но неуютно вам. Внутри какой-то смрад, какое-то чувство неприятное, ощущение. А бывает дом такой простенький, старенький, какой-нибудь дом таких, ну, ну так себе, дом С советского времени даже мебель осталась. Но приходите так хорошо, так спокойно, так, так легко в этом помещении вам находиться. И это все объясняется. Сейчас скажу, каким образом. Дорогие друзья, есть квартиры, как воронка, гиблое место. Человек снимает квартиру, находится там, и некоторое время у него такое ощущение, что... Все его дела идут просто вверх тормашками. Все ломается, все крушится в жизни, ничего не получается. Все планы рухнули. Да что же за кошмар такой? Он берет, уходит из этой квартиры, и через некоторое время у него начинает решаться работа, дела и так далее. А есть места такие, которые как бы прокляты людьми, все обходят стороной, вот доман, который, например, 10 лет, 20 лет, никто не хочет купить и все. Вот отчаявшийся человек уже не знает, как продать этот чертов дом, уже у него нервы сдают, он берет и просто за бесценок отдает, лишь бы забрали. Собирает человек этот дом, все с опасением, со страхом ждут, когда вот человек сейчас переедет в этот дом, начнутся у него несчастья. А он переезжает в этот дом, у него все хорошо. Через некоторое время он этот дом еще добавил там, рядом построил, он облицовал, он еще расширил этот дом и живет себе, здравствует, а все обходили стороной, все боялись этого дома. Что происходит? Почему так случается? Почему до него люди, которые покупали или жили в этом доме, то спивались, то умирали, то еще что-нибудь, а здесь пришел человек совершенно чужой, не знающий эти места и прекрасно себя чувствует хорошо. Есть люди, которые опасаются домов, квартир рядом с кладбищем. Есть люди, которые очень уютно себя там чувствуют и отлично ощущают свое состояние. Здравствуй, Иран. Вот что это такое? Сейчас я вам объясню. Все дело в том духе, который находится, живет в этом доме. Захочет он, даст человеку подняться. Захочет, загубит, отнимет последнее и просто пустит по миру. Этот дух очень многое решает в вашем доме. Дорогие друзья, если человеку нужен стражник для того, чтобы оберегал его от всяких нашествий на улице, человеку должен, нужен еще и стражник, который... Сейчас мы до этого доберемся. Человеку нужен еще и стражник, который дом будет охранять, который будет оберегать его имущество. Я вам хочу сказать одну вещь на своем примере. Когда я переехала в эту квартиру, эта квартира была воронка. До меня люди здесь жили, оставляли долги за коммунальные услуги. У них все рушилось, бизнес, все, что возможно. Они сбегали с этой квартиры, как из воронки. И когда я переехала сюда, об этой квартире шла дурная слава. И все соседи говорили, что здесь, когда никого нет, кто-то стучится, кто-то разбивает просто посуду, бьет э, о пол, и вообще шум какой-то идет, неприятные ощущения. Э, <сёк> и как бы меня остерегали, что, ну, смотрите сами, особо-то тут, как бы, не, не, не, не планируйте долго оставаться, потому что в этом доме никто долго не остается. Э, значит, я в этом доме уже девятый год. И этот домовой настолько ухаживает за моим имуществом. У меня сотни статуй, вы видели. У меня очень много атрибутики, у меня очень много книг, очень много всяких там пучков трав. У меня, ну, всё, чего только у меня нет. Невзирая на то, что у меня очень много одежды и меха здесь, и... Я не знаю, хрусталь мне дарили. все это запихнуто, закрыто во всех углах. Вы поверите, если я скажу, что за 9 лет у меня разбилась только одна чашка, и то я выронила, просто схватила кипяток, не рассчитала, и выронила сама. Этот домовенок так ухаживает за моей квартирой. Кого только не затопило за эти годы, чего только не случалось до такой степени он все это оберегает, смотрит, вы даже не представляете. Он оберегает и мой дом, он оберегает и меня. Мы с ним первое время конфликтовали. Я его не воспринимала, я злилась на него. Потом я поняла, что я неправильно поступаю, я всех учу, но сама как-то неправильно делаю с ним. Я стала с ним дружить. Я стала с ним дружить. Мы с ним сдружились, мы друг друга понимаем с полуслова. У меня дома, когда я отдыхаю, нету ни одного шума. У меня нету дома ни, ни одного звука, тишина, покой. Просто, ну, благодать. В этой квартире я смогла подняться, я смогла пережить очень страшные дни. И эта квартира меня очень защищала. И эта квартира меня так полюбила, что не хочет отпускать. Но я понимаю, что мне придется все-таки отсюда когда-нибудь уйти. Но я обязательно своего домовенка с собой заберу. Это однозначно, потому что без него я даже жизни не представляю в своем доме. И вот, дорогие друзья, подождите секунду, я сейчас к этим вопросам буду возвращаться. Все, что вы спрашиваете, я вам сейчас скажу по очереди. Что я хочу вам сказать? Я хочу вам сказать, от домового очень многое зависит. Человек может уехать в другой город, обосноваться э, на съемной квартире, подняться, через некоторое время купить там дом, квартиру, фирму, я не знаю, подняться, получить все. А может человек жить в своем доме, и все у него будет рушиться, все будет сыпаться, то его потопили, то его, э, я не знаю, хотели замок сломать, то соседи с топорами лезут, бьют по двери. То и то все дома разбивается, то нету жизни, то техника горит. Все, кошмар, крах жизни. Все зависит от одного духа, который живет в ваших домах. Представляете, вы полностью целиком зависимы от этого духа, который живет в вашем доме. Либо у вас будет застой, блок просто на деньги, на счастье, на все, либо у вас будет благодать, тишина, покой. Все сохранно, все красиво, все хорошо, деньги домой приходят, дом защищен, у вас дома веселое состояние, приятные ощущения и так далее. Так вот, что я хочу вам сказать. Относитесь к этому духу серьезно. Это не игрушки, это не какой-нибудь рядовой дух, непонятно что, который, там, с которым можно подружиться или не подружиться. Невзирая на вашу религиозную принадлежность, не обижайте домового, пожалеете миллион раз. Доброе утро, Америка. Что я хочу вам сказать, дорогие друзья? Откуда он произошел вообще? Откуда это понятие домовой? И что вообще вот из себя он представляет? Давайте начнем сначала. Во-первых. Значит. Первое, что я хочу вам сказать. Изначально, когда этнологи пытались объяснить происхождение домового, вот, кто он, как он приходит в семью и так далее, говорили следующее, что домовой, скорее всего, это дух человека, которого жертвовали на фундамент дома. Если вы знаете, в древние времена в храмы замуровывали в стены человека, значит, замуровывали человека возле входных дверей в стену, либо убивали, жертвовали и хоронили под, под основой дома. Были когда-то такие традиции. В древние еще архаические или языческие времена были приняты человеческие жертвоприношения. И считалось, что вот эта вот сила, этот дух, он охраняет дом, он и есть тот самый домовой. Но они были этнологи, поэтому они могли такое предположить и сказать, долго не думая и глубоко не размышляя, потому что к магии-то они отношения не имеют, и магия им чуждо этим людям, и они не понимают, что тот, который был принесен в жертву, тот, который был замучен, тот, который был замурован и так далее, настолько озлоблены, что он никогда не будет охранять ничей дом, и тем более имущество, и хозяев, того дома, где его замуровали, где его убили. Это нереально, этого не будет. А значит, это ошибочное все таки мнение о том, что это тот самый дух, который замурован был или захоронен в, под основой дома. Это мы откинули. Вторая версия была следующая. Самый старший в роду, который умирал, Становился домовым, оберегал, здравствуй, Наталья, оберегал дом, оберегал обитателей этого дома и так далее. И становился очень домовым. Но дело в том, что иногда в домах появлялись духи, даже если в этих домах никто не жил и не был там ни старших, ни младших, строили дом. Через некоторое время, когда заселялись, они чувствовали, что кто-то там есть, и кто-то оберегает их, или наоборот, гонит их по-разному. О чем это говорит? Это говорит о том, что версия о том, что домовой – это есть предок, дух предка рода, тоже отсекается, тоже не подходит вернемся к архаическим древним более древним поверьям и начнем изучать кто он есть домовой многие ошибочно полагают что поклонение домовому и вообще почитание домового это только здравствуйте Хабзат что это только поверие значит славян южных славян восточных славян Значит, <соспитача> некоторые его называют хатник, некоторые его называют батюшка хаты по-разному. Мы его называем домовой. Кто он был домовой? Считалось, что когда человек строит дом, то духи местные, которые там обитают, направляет одного из них, самого мудрого и старшего, для того, чтобы тот помогал людям, находившимся в этом доме, показывал им, как правильно себя вести с духами, то есть он некий посредник становится между людьми и духами той местности, в котором человек строит дом или пришел поселился. И неважно уже, это у тебя квартира или частный дом. Сейчас, в данный момент, времена нашей цивилизации, домовые есть практически везде. И в частном доме, и в гаражах они живут, и где только их нет. Дух местности, который охраняет вас и помогает, по сути, он приходит вам не вредить. Он приходит вам помогать, дорогие друзья. Он приходит вас... Учите, он приходит вам подсказывать, как лучше себя вести, что делать. Он приходит вас охранять. Он посредник между вами и духами. То есть он охраняет вас от них, от их ошибок и не допускает вам навредить. И он охраняет духов от вас и вам не допускает навредить им. Если вы не в положенном месте хотите что-то там построить, а это место обитания духов местных, то домовой будет вам всячески мешать там эту постройку делать. То есть эту пристройку вы не сможете довершить, не получится у вас. В итоге вы поймете, что место нехорошее, как-то не, не выходит, не получается оставить эту затею. Все, он оберегает духов от вас в том числе. Кто такой домовой? Как он выглядит? Он выглядит по-разному. Люди видят его по-разному. Во-первых, хочу вам сказать, что... Он является в том обличии, в котором вы готовы его принять. Если вы хотите видеть хорошего, доброго дедушку, он таким и явится. Если вы хотите видеть лохматого там такого маленького комочка, он такой и придет. Если вы хотите видеть человека в капюшоне, он такой и придет. То есть он особое какое-то обличие не имеет такое. Он дух, он Состоит из эфира, он состоит из э, того материала, который, из которого состоят все потусторонние э, создания. Да? Он один из этих созданий. Что хочет от вас домовой? Домовой обосновывается в вашем доме и начинает оберегать вас, ваше имущество, ваше хозяйство, э, ваших детей, ваш дом от воров, от грабителей. Он начинает оберегать э, ваши все эти культуры, которые вы сажаете, ваши деревья, цыплят, куриц, всех. Он хозяин этого дома, этого имущества. Он всем этим руководит, и ему решать, будете вы жить вольготно хорошо, или вы сбежите оттуда, потому что у вас начались какие-то проблемы. Значит, пойдемте дальше. Дорогие друзья, давайте мы сейчас эти вопросы обсудим. Сначала я вам просто расскажу, а потом уже не будем сейчас отвлекаться на вопросы пока. Что происходит, когда человек вселяется в дом? Неважно, он там снимает этот дом или нет. Если вы чувствуете присутствие некого духа, на консультацию попадает, мне пишут на WhatsApp. WhatsApp есть у меня там, где о канале, сведения о канале, там есть мой WhatsApp и Viber. И после этого я решаю, могу вас принять или нет. Итак, есть определенная сила, которая там обитает. Вы пришли, то есть вы переехали в этот дом жить, временно живете или купили этот дом, неважно. Эта сила там обитает. Значит, причем здесь 10 февраля? Ну что за чушь на самом деле? Он родился намного тысячи лет назад до нас, поэтому мы не можем знать, когда он родился. Вы должны самое первое, что делать, подружиться с этой силой, которая там обитает. Задобрить эту силу. Во-первых, оставлять молоко, утром выливать. Потому что духи, силы, еще раз повторяюсь, питаются молекулами еды, в отличие от нас с вами. Силы питаются молекулами еды, то есть ароматом еды, запахом э, еды или мы когда куриваем такие приятные благовония травы, они тоже усиливаются и питаются, потому что это все природа, это все энергия. Энергиями мы их питаем, мы их кормим. Когда говорят, да, кормление мертвых. Здравствуйте, Алена кормление духов и так далее некоторые идиоты это воспринимает буквально что мы с ложкой ходим и всех кормим кормление это означает оставить продукты и когда они выжимают оттуда вот весь смак когда они выжимают оттуда весь аромат все вот, вот это вот все полезные, скажем, да, вещества, все, он обесточен, его надо выкинуть. Постарайтесь сделать так, чтобы дети вдруг или животные, обитающие дома, не съели его порцию. Если съели, поставьте ему еще раз с извинениями, чтобы он не разозлился. Могут дети такое сделать, там схватили конфету и съели то, что было предназначено кузе, и он может разозлиться. У меня был такой случай, когда Родители пришли со своим ребенком. Ребенок настолько невоспитан, я не люблю таких детей, ну ладно. И у меня там, я поставила конфеты, кофе, угостила, и у меня там на этом шкафу был маленькое такое, маленькая корзинка, она сейчас тоже стоит, но за шкафом. И там я ложила шоколадки домовому. И он побежал, схватил эти шоколадки и унес с собой. Но я ничего не сказала. Я говорю, ну а что тут теперь говорить? Не отбирать же с рук. И через некоторое время я узнаю, что он очень сильно упал и ударился лицом. Вот он долгое время его лечили. То есть домовой его наказал. Значит, первое. Угостите его, подружитесь с домовым. Это раз. Второе. Когда будете уезжать, если этот домовой вам понравился, если этот домовой вам помогал, заберите его с собой. Не оставляйте его. Не оставляйте, он будет в одиночестве плакать, злиться на вас и проклинать. знаете это. Забирайте его с собой везде и всюду. Нужно купить веник новый. Три дня значит здесь подметать дом или свой старый веник. Кстати, веник ставьте ножкой вниз. То есть веник должен ножкой стоять на полу. Всегда. Перевернуто ставьте веник. Потому что если веник будет лежать, ну то есть стоять в прямом положении, то он сметает с вашего дома все имущество. Все, что к вам приходит, точно так же уходит эти приметы не просто так существуют, дорогие друзья. Это не придуманные с одного места. Это веками проверенные вещи. У Вселенной есть тайные, затайные законы, о которых надо знать. Откройте мой ролик «Приметы». Там тоже прямой эфир, и я вот очень много вам сказала примет, которые надо знать в жизни. Так вот, вам нужно три дня хотя бы использовать этот веник, если он новый. Потом Значит, ножкой вверх, ну, в, в прямом положении положите возле дверей перед уходом на ночь и говорите: домовой батюшка, садись на веник, пойдем новое место обживать. И заберите этот веник и домового собой. Он с вами уйдет. Можно его коробочку, можно его маленькую такую плетенку, что-нибудь такое, сельско-деревенское, сделайте точно так же. Скажите ему, чтобы он туда полез, сел и с вами поехал. И вы его заберете домой. Заберете в новый дом, поставьте в хорошее место и скажите, будем вместе жить, поживать, добро наживать, хозяйничай тут. Все, оставляйте его там. Точно так же можно сделать с душами, духами умерших ваших животных. Если вы хотите забрать души животных, которые умерли в той квартире, где вы жили, потому что души животных, наших животных, я об этом тоже снимала, можете открыть, посмотреть, есть ли душа у животных. Вот души животных охраняют нас и помогают, оберегают до того момента, пока мы о них помним. Вот как только мы перестали о них тосковать, вспоминать, плакать и переживать, они уходят. До того момента, даже всю жизнь мы будем их помнить, они будут рядом с нами. Если вы хотите своих животных, души забирать с собой, делайте то же самое. Когда вы будете уходить, я одной женщине так посоветовала, она любила своего, свою собачку маленькую, Ну вот она уже как бы состарилась, умерла, и очень сильно переживала. Значит... Очень сильно переживала, и сейчас мы скажем и про старого домового. И когда я, я ей просто посоветовала забрать в новый дом домового, а потом забрать души животных. И она говорит, я когда позвала его, у меня было ощущение, что кто-то бегом побежал с кухни и выскочил в двери. Я говорю, мне аж плохо стало, меня аж начал колотить что некто со мной пошел и да, это душа умершей собаки, которая ушла вместе с ней в новый дом, охранять дом. И они не ревнивы к новым питомцам, чтобы вы знали, они их не, не обижают, они не пытаются их притеснить оттуда, абсолютно нет. Можете без опаски их забирать. Когда вы покупаете дом или переезжаете в другое место, там обязательно обитает свой домовой. Дорогие друзья, но ваш домовой ближе к вам, он ваш, вы его знаете. Вы знаете, что он вас любит, что он к вам хорошо относится, что он о вас заботится, как дедушка, понимаете? Поэтому э, вам нужно решить эту проблему. Если вы вместе с вещами, иногда домовые переезжают с хозяевами без их ведома, перевезете их в новый дом, и их будет двое, они вам все перевернут к чертовой матери. Они каждый день будут драться. Они будут драться на крыше, как коты. Вы поднимитесь, включите свет на чердаке, никого нету. Только спускайтесь. Опять грома, опять грохот, опять бьют друг друга смертным боем. Раньше люди делали следующее: просили хозяев дома, которые им продали этот дом, забрать домового. Они приходили и говорили, пожалуйста, забери своего домового, чтобы моему не мешал. И люди на это не смеялись, никто не говорил, о, ты что, дурак, что ли? Ты что, ненормальный? Что за средневековье? Нет, они приходили и всерьез ложили старые лапти, ночью оставляли, просили его туда влезть и забирали утром своего домового. После этого наступала тишина. Двум домовым не ужиться в одном доме. Учтите, если вы приходите... Коты у вас все взерошенные, если вы приходите, собака загнана в угол, боится оттуда там выходить, если вы приходите, разбито дома все, если у вас дома непорядок, если шумы, если неприятные ощущения, это два домовых дерутся. Одного из них надо убирать, иначе будет плохо. Одного из них выгоните. Как выгнать, если, например, старый хозяев не верит в это все или не хочет забирать, или его вообще нету? Значит, берите э, веник точно так же. Три дня подметайте дом, или старый веник возьмите свой, если вам не жалко. Говорите, тот, кто был до нас, право на дом не имеющий, садись на веник, и выйди отсюда. Оставьте до утра. Ранним утром просыпайтесь, прям ранним утром, когда еще вот только солнце встает. Этот веник забирайте и кидайте на перекресток. Другого выхода его убрать просто, ну есть, конечно, но это самый эффективный. Кидайте на перекресток и говорите: заберите тот, кому нужен, отвернитесь и уходите. Все, вы его выгнали из дома. И будь тишина. С двумя домовыми не живите никогда. Не терпите, когда у вас дома плохо. Есть домовые сада. Или есть эти домовые, или их нужно туда призвать. Вообще лучше своего забирать с собой всю жизнь. Потом своим детям это говорить, чтобы они знали. Я рассказывала вам какой-то случай, но я вам еще раз расскажу случай про одного французского, французскую одну семью, которая занималась лошадьми, породистыми лошадьми и... У них был семейный бизнес, у них были арабские скакуны, у них все покупали, это были просто миллиардеры. Это были миллиардеры. Сейчас скажу, как призывать. Но э, дело в том, что э, когда отец умирал, старший, он сказал своему сыну, э, значит, повел его на конюшню, показал одно место, где там молоко стояло, хлеб, Такое красивое, сделанное, как гнездышко, место. Он сказал: Сынок, вот все, что мы имеем, это все благодаря той силе, которая здесь живет. Эту силу я с собой привез из села во время войны. Твоя бабушка меня научила, как надо его собой забирать. Я привез, поселил в конюшню. Я здесь, в конюшне, работал конюхом. Но потом со временем эту конюшню я купил вместе с лошадьми и открыл свой бизнес, передаю тебе. Его зовут домовой. Он ухаживает за лошадьми, он смотрит за их здоровьем. И самые такие страшные годы, когда чума брала всех животных, весь домашний скот, у нас этого не было. Он обошел стороной нас. Поэтому оберегай эту силу, отдавай ему иногда э, угощения, благодари, приноси ему мелочь, приноси ему игрушки. и... Наш бизнес семейный будет процветать. Поскольку отец был смертельно болен, сын сделал вид, что поверил, что так и сделает, усмехнулся себе под нос и забыл об этом. Когда отца не стало, он даже не подходил к этому месту. Через некоторое время он заметил, что лошади начали болеть, что клиенты начали разрывать контракты, что люди, покупающие лошадей, жаловались на то, что у них жила перерезана, то у них грива стала редкой, то у них какие-то болезни, то у них какие-то осложнения, то у них с пищеварением проблемы. И э, перестали покупать. Постепенно, постепенно вся эта ферма почти сошла на нет. И однажды ночью пришел во сне его отец и сказал, «Зачем ты поступил как недостойный? Я же тебе сказал, что да, нужно вылить утром. Я же тебе сказал, он говорит, что нужно оберегать ту силу, благодаря которому мы живем хорошо. И тогда он посреди ночи встал, пошел в эту конюшню, принес молоко, налил, поставил хлеб, начал извиняться и плакать. Он извинился перед этой силой за то, что обидела его недостойно, незаслуженно, и попросил помочь в своей беде, потому что уже наступало отчаяние. И в течение двух лет все, что у него было, восстановилось, он снова закупил эти породистые, породистых лошадей. У него снова, снова начали покупать на скачках, словно этих лет, этих кошмарных лет, которые он перенес и прожил, не было. И вот с тех пор он понял, что не нужно шутить с потусторонним миром. Если вы думаете, что у богатых людей нету своих тайн, вы ошибаетесь. Я когда-то работала э, замдиректор, можно сказать, дельфинария. Мы возили по России дельфинарий. И был у нас очень хороший директор, отличный мужик. В свои 65 лет выглядел как на 40. Ухоженный, отличный человек. Я помню, к нему любовница приезжала, молодая девчонка, 25 лет. У него э, отчество Митрофанович. Вот так интересное такое отчество. И вот наш Митрофанович как-то раскрыл мне секрет своего богатства. Всегда у него у нас были аншлаги, всегда все получалось, полно народу. Он постоянно при деньгах этот был человек. И на, на нас не жалел, между прочим. У нас тоже зарплаты были отличные. И он сказал, у меня есть кое-что, что мне сделал один шаман. Когда я, говорит, служил на севере, он мне сделал вот это. Вот он показывает мешок и говорит, поскольку ты человек, знающий это все, я тебе просто доверяю, больше никому я не показывал. И говорит, и вот этот мешок, я не знаю, что там зашил он, какие травы, какие-то камни, что-то там такое, и передал мне вот этот мешок, я везде с собой э, вожу. Пока он со мной, я не буду никакой нужды в деньгах знать. У всех богатых людей есть определенные свои тайны. Когда машину, э, как ее зовут, скажите мне, Анжелины Джоли, э, отвезли на значит, починку в мастерскую, она забыла там маленький черный мешок, мешочек такой. Ну, нечаянно раскрыли, увидели там сушеную мышь, еще что-то. Журналисты сразу это спохватили. Она сказала, мол, это ей нужно, просто ей сказали, что это от головной боли, что-то еще. На самом деле, это африканские ритуалы. Она не просто так ездила на Восток, она не просто так любит Африку. У нее тоже есть свои тайны и секреты этого взлета. Дорогие друзья, всегда людей, у которых был резкий успех, подозревали в взговоре с темной силой. Всегда. И я хочу вам сказать, что в основном были правы. Потому что всегда резкий взлет, резкое поднятие в этой жизни. Это всегда не просто так. Это обязательно с помощью определенных сил. И человек оберегаем с помощью определенных сил. Человек неуязвим с помощью этих сил. Человек поднимается опережать всех своих конкурентов с помощью этих сил, понимаете? И он что-то отдает взамен, естественно, просто так это не делается. Он что-то отдает взамен, либо благотворительный фонд открывает, либо помогает семьям, бедно живущим. Но он отдает что-то взамен, но в любом случае он поднимается. Так что, если человек думает, если человек думает, что вот это все ерунда, это детский сад, это пережитки прошлого, мы люди 21 века, мы там такие все эти продвинутые, развитые, богатые люди. Разве в это все верят? Богатые люди верят в это все больше, чем вы все вместе взятые. Потому что у них очень многое зависит от денег, от имущества, от их имени. И они очень боятся это потерять. И они очень оберегают это всячески, понимаете? Так вот. Домовой играет огромную роль. Домовой может вас сделать миллионером, а может пустить по свету, по миру с этой суммой. Домовой может оберегать ваше имущество. Домовой может разрушать все к чертовой матери. Домовой может охранять ваш дом. Домовой может пустить воров. Понимаете? То есть, о чем я хочу вам сказать. Я когда оставила на на плите кофе, на плите я оставила кофе, да, могут плакать люди, могут переживать, могут и это все перенести через себя, потому что я такие темы раскрываю, которые каждому человеку близки, и он через это проходил. Самая великая возвышенность ⁇ это приземленность, чтобы вы знали. Чем приземленнее человек, чем больше он обсуждает банальные проблемы, каждодневные проблемы, тем он более возвышенный, тем он полезнее. Чем вот сидеть и говорить с вами о каких-то планетах, о каких-то там сотах, о каких-то неизведанных мирах, о каких-то там фантастических, не знаю чего, это вам может быть интересно, но это вам не даст помощи, и это вам не поможет жить по-новому. А то, что сказано, о нашей жизни. Да? Ведьма приходит в этот мир для того, чтобы помочь человеку здесь и сейчас быть счастливым. Ведьма не приходит, чтобы рассказывать о фантастических мирах. Такие сведения может оставить ведьма, но основная ее функция – помочь человеку быть счастливым здесь, правильно жить. Вот. Так вот о домовом. Что когда я забыла, оставила кофе на плите, и он уже почти что горел, у меня на кухне залаяла огромная собака, волкодав. Это был такой лай, это жуть, в 12 ночи, но ну, почти к 12 ближе. Я аж обалдела, я думаю, как, и откуда, может быть, через балконом перепрыгнул. Я, значит, бегом лечу, и вот так вот потихоньку так смотрю, шею вытянула, боюсь. Я думаю, правда, собака там есть. <laughs> если собака, откуда там, хотя откуда она может, ну, хрен его знает, не знаю». Я так посмотрела, никого нет. Смотрю, он уже горит вовсю. Вот, то есть он уже внутри, уже кофе закончилось. Он уже прям раскаленный. И я, значит, выбежала, выключила. И я поняла, что меня домовой просто предупредил. Иди, выключай, пока мы тут не сгорели. Понимаете, вот что случается. Как делает домовой, как предупреждает. Ночью вас кто-нибудь может напугать резко. Вы вскочили. Вот э, были такие рассказы. Женщина говорит, ночью мне кто-то там вот так прямо в, в ухо как заорет. Я, говорит, вскочила в ужасе, себя не помню, я не знаю, что случилось, что, чего, как. Посмотрела, а я забыла закрыть двери на замок. То есть она просто так прикрыла и легла спать. Она, говорит, я бегом побежала, закрываю двери, а утром слышу, что соседскую квартиру ограбили. Понимаете? И если бы, может быть, она не закрыла двери, а это очень такие профессионалы, они бы, может, увидели, что дверь прикрыта, но она не закрыта. И э, зашли бы к ней, хрен его знает, зашли бы, убили в спящем состоянии, все бы вынесли. Очень могли это сделать. И домовой спас ей жизнь. Домовой может явиться к нам в виде родственника. Вот мы зашли на кухню, и резко видим кого-нибудь из наших родственников, это очень плохо, дорогие друзья, это ужасно плохо, потому что если домовой является в виде вашего родственника или знакомого или родителя, значит, этот человек умрет и очень скоро умрет за просто ближайшие дни. Если домовой ночью плачет, это очень плохо, это к вашей болезни. Если вы просыпаетесь от того, что кто-то плачет по вам. Значит, домовой чувствует, что у вас смертельная болезнь. Вам нужно очень срочно идти лечиться. Во времена Вели Великой Отечественной войны ребенок... Рас... Ну, мальчик уже тогда, еще ребенок. Сейчас, извиняюсь. Накину на себя кое-что холодно. Мужчина, который был тогда ребенком, говорит, я ночью вышел от того, что дверь заскрипела. Я вышел посмотреть, кто там к нам идет. Я, говорит, вышел и посмотрел, что никого нет, но увидел вдалеке тень. Он пошел за этой тенью. Вышел за амбар и увидел, что возле амбара собраны много маленьких людей, которые сидят, бьют тебя по голове. Да-да-да, бьют тебя по голове и.. Громко плачут. И он испугался, прибежал домой. Утром рассказал деду, и дед сказал, «Эх, будет война, будет разорение». Это домовые вышли и оплакивали своих хозяев. И это действительно так и есть. Домовой сказал женщине, которая э, потеряла мужа, и когда принесли, значит, это черное письмо, Домовой, да, вот видите, значит, женщина получила это письмо, она была еще молодая, она его очень любила и поняла, что жизнь не имеет значения уже для нее. Во время Великой Отечественной войны очень много женщин покончили с собой. Мы просто об этом мало говорим. И не... Ну, как бы, знаете, как во время таких огромных массовых жертв, как-то вот эти все жизни, которые были. Загублены, ну, лес рубят, шепки летят, да, особо на это не обращает никто внимания, при всей этой суматохе. Эта женщина пошла э, и решила покончить с собой. Принесла веревку, зашла в амбар и сзади слышит четко э, голос ее мужа. Маруся, не дури. Я живой. У нее выпало все из рук, она разрыдалась и решила все-таки подождать до конца войны. Кто его знает, может, правда, сколько раз бывало, что так путали, приносили, а человек оказывался живой. И муж вернулся с войны. Муж вернулся с войны, и она ему рассказывает, что хотела покончить с собой. Он говорит, а я лежу ночью. И вижу во сне, что ты пытаешься, а меня человек за руку приводит и говорит, смотри, что твоя дура вытворяет. И я говорю, смотрю, ты веревку взяла и готовишься повеситься. Я говорю, зачем она это делает? А мне это, ну, этот человек или это нечто говорит, а потому что сказали, что ты погиб. И я говорит во всеуслышание сказал, Маруся, не дури, я живой. Меня, говорит, командир разбудил и говорит, что ты кричишь-то? Он говорит, да вот сон такой приснился. И действительно, реально, его голос через пространство было перенесено ей, чтобы она не умерла. Понимаете? Эта сила спасает людей, если эту силу уважать. Когда люди приняли различные религии, они начали гнобить домового. Значит, домовой превратился в демонический персонаж, которого надо избегать, которого надо из дома убирать, выгонять, изгонять. Даже есть всякие там э, ритуалы да, церковные, освещать дом, убрать домового из дома. Дорогие люди, не вздумайте это делать. Все люди, которые освещают свои дома, в итоге потом приходят к несчастьям, они выгоняют эту силу. Они выгоняют эту силу всеми силами, а эта сила пришла, чтобы вас защитить ваше хозяйство, ваше имущество, ваши жизни, ваших детей. Когда есть домовой дома, никогда не будет пожара, никогда не будет потопления, ни один вор туда не войдет, ни одна собака там не поперхнется, не умрет, ничего не разобьется. Ваш ребенок будет дома один. Что бы ни случилось, чтобы он не забыл, ему напомнит домовой. Его будет э, оберегать домовой. Когда э, в Казахстане был некий, э, некий человек, очень ужасный, это, ой, людоед. Я не знаю, его выпустили или нет. Это врачиха, которая его лечила, сказала, что, мол, он абсолютно здоровый, можно его выпускать и все такое. Э, дорогие друзья, Такие люди не выздоравливают. Их в древние времена убивали, потому что человек, который съел человеческое мясо, он уже неизлечим. Все, он всю жизнь это будет делать. Вот в Казахстане был такое чудовище, он и живой. Говорю еще раз, я не знаю, выпустили его или нет. И пропадали женщины, и никто не знал, кто это делает. Он был вполне тихий, нормальный мужик, работал. Никто его не подозревал. И как-то как он зашел домой, и ребенок, который спал, девочка спала в комнате, услышала крик матери: вскочила, побежала, чтобы посмотреть, что там. И вдруг некая сила ее от дверей отодвинула и сказала: Закрой дверь быстро! Она побежала, закрыла дверь. Закрыла дверь. Этот закончил свое дело и начал стучаться, начал стучаться в двери. И говорит, я подумала, что это милиция. Ну, ребенок в голову что-то пришло, она пошла открывать дверь, и тут часы с кукушками ни с того ни с сего упали, отшатнулась, не открыла. И вот это. Ей спасло жизнь. Домовой оберегает людей. Оберегает людей, пока его э, самого уважают, чтят, любят. И он особо-то ничего не требует от вас. Домовой видит плохие мысли людей, их внутренняя ненависть к вам. И поэтому, когда человек приходит к вам домой, ему некомфортно. Он хочет быстрее уйти. Те, которые приходят и остаются... Им хорошо, и они стремятся к вам домой, и говорят, что им так спокойно у вас дома. Как правило, это люди, которые к вам хорошо относятся. Хочу вам сказать, вот этими освещениями, этими выгоня... этими изгоняниями из дома домового вы ничего хорошего не добьетесь. У вас там будет такое состояние в этом доме, что жить не захочете. Следующий момент. У домового есть дочка или жена. В говорят, что жена домового Кикимора. Нет, Кикимора не его жена. Кикимор – это отдельный дух. У домового есть жена или дочка. Называется домовиха. Домовиха – она ревнивая баба, она капризная. Хочу вам сказать, что если... Домовиха не занимается вашим хозяйством. Если у вас начинаются какие-то проблемы в жизни дома, то домовой избивает свою дочку или жену и выгоняет ради вас, для того, чтобы у вас был покой, чтобы вам было хорошо. Домовой изгоняет домовиху, если видит, что она неряшливая хозяйка, если она не убирается, если она сорит дома, если она что-то не то делает. Домовой охраняет ваше жилище от непрошенных духов. Домовой их гонит. Домовой их выгоняет. Выгоняет через окно, выгоняет через двери. Их бьет. Когда вы делаете очистку дома, например, ритуал чистки дома, домовой рядом с вами ходит и бьет их. И начинает выгонять через окно и через двери. Поэтому знайте, что это та сила, которая вас оберегает, любит всю жизнь. И когда вы уходите, когда вы, когда вы должны уйти, домовой вас предупреждает. Он вам говорит, что ваше время подошло. Далее о домовом, что еще хотела сказать. Не отдавайте домовому карты. Вот этот идиотский ритуал, который дали людям, и через год с чем-то они мне опять написали, что вот вы были правы, все у нас на смарку идет и так домовому карты давать нельзя. Если вы дали к домовому карты, домовой проиграет ваше имущество, проиграет и не соберет ни черта. Домовому нельзя давать водку, пиво и так далее. Домовому нельзя его нельзя его превращать в пьяницу. Иначе он будет относиться к вам очень равнодушно. Нет, нельзя вопрос по теме. Домовому дают молоко, булочку, какие-нибудь печенки, домовому дайте отдельный угол, домовой в селениях живет на печи или за печью, а домовой в городах живет за вот вашими вениками, мусорный. Вот это где вы мусор собираете, как, как ни странно, он там живет, поэтому у вас там всегда должно быть чисто. Вот где мусорное ведро, за мусорным ведром следите за этим местом. Там должно быть всегда чисто. Уходя из дома, говорите. Домовой батюшка, охраняй мой дом, мое имущество, моих собак, кошек, как хотите. Я из дома, а ты в хату никого не пускай. Никого не жалуй. Всех гони из моих дверей. Все, идите, даже если вы дверь забудете закрыть. Я вас уверяю, никто к вашим дверям не подойдет. Это очень, это, это сил, сила, ну, просто непревзойденная. Я знаю, что в нашем селе один полез э, в дом кому-то своровать, и в этот момент перед ним является некто. И он потом рассказывал: это был такой известный вор, презираемый всеми, и он рассказывал, потом где-то напился, сказал, что я зашел к этой бабке. Там она спала, и тут передо мной, значит, становится мужик. Я, говорит, чуть не того. Больше он в этот дом не заходил. Какой мужик? Сначала все думали, что это любовник у этой бабушки появился. Но это смешно, ей под, под 90 уже какой там любовник, еле ходит. И когда ей сказали, она посмеялась и говорит, а это мой домовой, его не раз видели, я, говорю: я тоже иногда вижу так что нечего ко мне лезть. Во время войны один э, мальчик рассказывает, что проснулся, когда все пошли на поле работать, проснулся от того, что увидел, что кто-то достает мешок матушки, который она спрятала там сухари на черный день, мало ли, вдруг что случится, нечего будет есть, хоть как-нибудь выживут. Я, говорит, открываю глаза и вижу, значит, э, что один такой здоровый мужик лохматый достает оттуда сухари и грызет. И я говорит, заплакал и сказал: дяденька, не кушайте наши сухари, а то мы умрем с голоду. Он говорит, заворчал, положил обратно этот сухарик, заснул в мешок и ушел. И после этого каждую неделю они возле дома находили мешок пшеницы, откуда кто приносил, никто не знает. Они каждую неделю находили мешок пшеницы. И мать из этого там перемалывала, значит, изготавливала хлеб, и таким образом они выжили. Был такой кот, по-моему, Васька э, в, в Ленинграде осадном. Поскольку мы знаем, что коты – это помощники домовых, то домовые могут через котов помочь человеку. Так вот, во время осадного э, Ленинграда девочка и мать жили в одной квартире, время было очень страшное, процветал каннибализм, когда матери от безысходности заманивали молодых мужчин, заманивали в подвал, убивали и скармливали детей. Вот такие были ужасающие страшные времена, когда детям запрещено было открывать двери без присутствия взрослых, потому что приходили, крали детей и съедали. После войны некоторые люди оставили свои эти страшные привычки. И после войны сотни таких людей ловили и расстреливали. Вот кот Васька. По-моему, кот Васька. Откройте, посмотрите. В Ленинграде. Что делал Васька? Васька приходил, то есть находил больших упитанных крыс... И тащил домой Он приносил этих крыс И отдавал хозяйке Она их потрошила И готовила с них суп И Васька спокойно, тихо сидел И ждал своей очереди Пока все покушают и покормят его в том числе Вот, вот таким образом Все это время, пока Ленинград Находился в осадном положении Васька приносил крыс И кормил своих хозяек двоих, вот эту девочку маленькую и молодую женщину, ее мать. И когда, говорит, когда мы выходили уже из осадного Ленинграда, мы посадили Ваську в сани и очень пристально следили, чтобы вдруг кто-нибудь его не украл и не съел, потому что это был упитанный, хороший, красивый кот. Когда он умер, то на месте его могилы поставили памятник коту Ваське, который спас семью от голодной смерти Так вот, может быть Не именно кот Васька только это делал Быть может та сила, которая находилась В этом доме, помогала И спасла эту семью С помощью этого кота Добивая еду для них Чтобы они не умерли с голоду Можете представить, что эта сила Настолько вам помогает Что вы даже представить не можете Дорогие люди, мы должны научиться Быть благодарны этим силам мы должны перестать их чураться, мы должны перестать изображать их в страшном виде. Мы должны перестать освещать эти дома и выгонять их оттуда, потому что они имеют больше прав там жить, чем мы с вами. Так вот, начните любить эти силы. Я вас уже учила миллион раз и говорила вам, понимаете, как множество ритуалов, может решать определенные проблемы, но ваши самые основные проблемы в жизни решат правильные знания о жизни правила жизни, правила вселенского существования. если вы будете соблюдать эти правила, вы будете жить намного лучше и ваши дети в том числе. поэтому без конца и бесконечные какие то магические там, расклады, кто придет, кто полюбит, что думает обо мне и так далее. это может и прекрасно. Но это не самое главное, для чего ведьмы на этой земле существуют. Ведьмы приходят в этот мир не для того, чтобы какой-нибудь Марусе помочь приворожить мужика, не для того, чтобы какой-нибудь базарной бабке помочь там извести конкурентов, не для того, чтобы прийти давать какие-то расклады без конца и без, без начала. Ведьмы приходят домой, ой, извиняюсь, в мир, ну домой, да, дом, временный дом мы приходят на эту землю для того, чтобы учить людей, как правильно вести себя с потусторонним миром. Вот для чего они приходят. Они приходят, чтобы вас научить, как себя вести с ними, чтобы быть счастливы, чтобы счастливо жить, чтобы у вас дом был, э, значит, полная чаша, чтобы у вас было была гармония с силами природы, силами потустороннего мира, чтобы знать, как попросить своего домового оберегать дом, как его забирать с собой, чтобы знать, что души умерших наших не только родственников нам помогают, но и души наших собак, кошек, питомцев, любимых, они с нами рядом, пока мы их помним. Чтобы знать, как себя вести, когда вы в опасности, как призвать некую силу, которая придет вам, поможет, защитит вас – чтобы знать, как, как создавать себе денежные удовольствия, как правильно себя вести с деньгами, с денежной силой, что не, нельзя чураться, что нельзя говорить слова «денег нету», или «деньги грязь», «деньги не нужны» и так далее. Вы обижаете эту силу этими словами и так далее, и так далее. Вот основная функция ведьмы – это научить людей правильно жить. Ну, заодно и дать и ритуалы, заодно и дать и множество там, советов, да, как, что делать и так далее. Функция ведьм – это не гадание сутками на женихов и на любовников, на все остальное. Функция ведьм – она намного-намного выше, понимаете? Мы приходим с тысячелетия к вам для того, чтобы научить вас правильно жить, и это вам принесет счастье. Мы не приходим с тысячелетия к вам для того, чтобы вам рассказывать о гуманоидах, о планетах, о каких-то непонятных э, существах, о каких-то там э, фантастических каких-то, не знаю, ну, в общем, мирах и прочее, прочее что на самом деле э, в большинстве своим выдумка ради сенсации. Вот в чем функция ведьмы. И я сейчас вам объясняю говорю, дорогие люди. Домовых не гоните, домовых забирайте с собой. Старого домового, если вы купили дом, попросите уйти. Я вам сказала, как это сделать. Своего домового заберите с собой туда, дружите с ним, наливайте ему молоко, булочки, сладости, мед давайте. Даже можете икру поставить ему. Не давайте ему карты в руки, нельзя, карты могут проиграть ваше все имущество другим домовым они между собой взаимодействуют значит домовому не ставьте всякие там напитки потому что если вы ставите напитки богам если вы ставите напитки после ритуалов он к ним не прикоснется это не для него но вот когда вот целенаправленно ему ставите вы его превращаете в какую-то пьяницу безалаберного лодыря домовой это та сила, которая может помочь человеку подняться. Есть люди, которые за свою жизнь богатеют, покупают тысячи домов, там имущество, но у них есть любимое место, куда они приходят, отдыхают душой, и это место им дает силу жить. Не знали об этом? Мне кажется, что такие рассказы есть у всех богатых людей. Особенно любимое место, особенно любимый дом – это там, где есть та сила, которая дает удачу этому человеку. Он приходит туда отдыхать душой, он приходит туда просить помощи и так далее. Если домовой наваливается, душит вас, значит, вы спите на его месте, значит, вы чем-то его обидели, значит, он хочет чего-то вам сказать, предупредить. Если вы просыпаетесь от стенания ночью, от плача где-то, и вы не понимаете, почему так, значит, вы болеете, значит, у вас какие-то проблемы в жизни нужно решить». Попросите домового помочь вам, попросите домового оградить вас, попросите домового тянуть богатство дом. Если вы хотите переехать с этого дома, он вам не дает это сделать. Скажите ему, что вы его заберете с собой в новый дом, что в новом доме у него будет свое место. Если вы хотите продать дом и не получается, кусай себя за задницу, Леон или как там тебя придурок. Если вы хотите продать дом и не можете продать, то обещайте домовому, что вы его заберете с собой. И у меня есть несколько ритуалов, как продать дом. Откройте, посмотрите. Нужно отпу отпустить это имущество, чтобы оно продалось. Есть вопросы. Вот теперь ваши вопросы я слушаю. Теперь я на ваши вопросы отвечу. То мне Да, можно держать домовые, почему бы нет. Не, ну это уже может быть, это не связано с ну просто вы связали этот период с несчастьями и сувениром. Нет. Позвать домового, берете веник, идете вечером к дереву, бьете по дереву и говорите. «Один из духов местных, самый мудрый, самый старый, самый добрый, садись на веник, будь моим домовым». Говорите это, семь раз обходите дерево, берете веник, приносите домой, ставите его возле порога и говорите, «Слезай с веника, будем жить, поживать, вместе добро наживать, будь моим хозяином». Оставляйте веник до утра, потом убирайте. Вы привели домового домой. Но перед этим проверьте, нет ли у вас другого домового. Чтобы они не подрались потом. Чтобы вам бы не пришлось по новой их разнимать и одного из них выгонять. Спасибо. Как подружиться с домовым? Приходите и говорите своими словами. Хоть я и гость в этом доме, а ты хозяин. «Оберегай наш с тобой дом». Я когда ухожу, я говорю, «Духи моего дома, оберегайте наш дом, наше имущество и нашего пусю». Вот так говорю и ухожу. «Наш с тобой дом». Своими словами, ласково, как с человеком. Как узнать, если у тебя домовой, если у вас дома э, не разбивается ничего, если у вас ощущения приятные дома, если у вас дома вы ставите молоко, утром просыпаетесь, а оно практически выпито и так далее, значит, у вас дома обитает домовой. Вы это почувствуете, он обязательно даст знать. Поверьте мне, вы когда приходите, только пока вы не знаете о нем, он обязательно о себе даст знать. Потом он будет молчать, и будет тишина, покой. До этого обязательно даст знать. Но я сказал, как проверить. Ну не ставьте туда, чтобы кошка подходила. Ставьте высоко, где кошки не достать. На шкаф, например. Нет, тем, что постряпали, не надо. Ему нужно хлеб, сладости, молоко, можно кашу ставить, мед, конфеты, то есть то, что испокон веков ставили. Как сделать так, чтобы посуду не бил? Если он посуду бьет, значит он на вас обиженный. Я же сказала, задобрить его надо, подружиться с ним надо, монеты ему поставьте, уголок сделайте, купите какую-нибудь корзину, такую плетенку красивую, скажите ему, что это его уголочек, поставьте туда э, монеты, поставьте туда игрушки и так далее. Если держать жестко, я вам уже сказала, что делать. Я уже сказала, одного из них надо убрать из дома. Но если уютно и хорошо, значит, домовой у вас дома остался. А он не уезжает, пока его не заберут. Но если э, они не у вас дома, значит, вам нужно очистить дом. У меня есть чистки дома? Возьмите, сделайте. Я сказала уже, как проверить. Можете помо... попросить домового и обещать ему, что если он вам поможет э, купить новый дом, то вы его перенесете в новый дом с собой. Я сказала, как проверить, уже 50 раз спрашивает. Все, перемотайте на пять минут обратно и увидите. Ну, если у вас пропали любимые серьги дома, то становитесь посреди комнаты и скажите домовой батюшка, поиграл и хватит, отдай обратно. И пообещайте ему что-нибудь взамен. Например, молоко, или я тебе другую игрушку дам, или я тебе мелочь поставлю, дай, пожалуйста, обратно. И после этого можете найти. Лампочки горят часто, это же не домовой виноват. Это в вашем доме поселилась некая другая сила. Или у вас дома ругань постоянно и так далее. Потому что не всегда домовой устраивает эти всякие э, шалости. Иногда дома селится полтергейст. А полтергейст – это... Не дух, это не душа, это не, не демон, это энергия отрицательная. Вы дома ругаетесь, орете друг на друга. Вот эта отрицательная энергетика дома витает. Поэтому он, то лампочки перегорают, то техника уходит из строя. Это все ваше. На что он может обидеться, если вы не обращаете на него внимания, если вы угощения не ставите. Не свистите дома, не слушайте музыку громко дома музыку, которая просто барабанный бой, это его раздражает. Он может разозлиться и уйти. Если домовой ушел из вашего дома, то ждите очень много бедствий, болезней. Если у вас хозяйство будут поддыхать, курицы, свиньи и так далее. Если у вас частный дом, то есть квартира, очень может быть, что воры захотят к вам зайти. Если домового, вы свистили из дома, это плохо. Если дома кто-нибудь вас свистит, дайте ему по губам. Потому что этот свист выгоняет домового. Он не терпит свист, он уходит. Поэтому, говорят, не свести денег не будет. Дело не в деньгах. Дело в том, что удача уходит. Не чиркайте семечки. Домовые не любят людей, которые семечки чиркают. Люди, которые чиркают семечки, они никогда не накопят ни на что. Я семечки не ем уже много-много лет. Нельзя чиркать семечки. Вы никогда не слышали об этом? Когда вы выплевываете семечки, да и вообще чиркайте – вы через вот вашу энергию жизненную внутри. Фу, фу, фу. Это тот же самый свист. И если вы... Э -э значит, нет домового. Или есть домовой, и не оберегает он. Попробуйте с ним подружиться, Лида. Если увидите, что ничего не меняется, значит, призовите домового, как я научила. Если погибает кошки, это значит, домовой на вас либо обижен, либо его там нет. Если дома разруха, там нет домового, знаете это. Кто-то его выгнал. Очень легко можно выгнать домового человека. Если поселить туда некого духа, эти духи, несколько штук, будут его гнобить, бить, он уйдет. Он может из дома уйти и не вернуться. Знаете как? Значит так, домовые любят что? Домовые любят хозяек щепетильных, чистоплотных, Хотите, чтобы домовой вам приносили в дом удачу, держите дом в чистоте. У вас дом должен блестеть. У вас все должно быть чисто. Он терпеть не может мусор, он терпеть не может пыль. У вас должно быть чисто. Иначе домовой вам помогать не будет. Знайте это. Дальше. Можно забрать с собой, перемотать и узнать, как надо с собой забирать домового. Я об этом уже говорила. Я попрошу Яну потом внизу написать определенные вещи, которые вам пригодятся. В каждой комнате свой домовой. Если в комнате живет человек, это его имущество, его пространство, там его домовой. Не имеет значения, коммунально это или что. Как, если человек коммунально выкупает, он должен выгнать других домовых и оставить своего. Если хочет, чтобы у него не было разрухи, ощущения опять коммунальной квартиры. Что делать, когда дома полтергейст? Перестать ругаться, провести чистку дома и так далее. Просить домового следить за порядком. Задобрите его какие-нибудь игрушки поставьте, какие-нибудь металлы. Дорогие друзья, то, что вы сделаете, знаете только вы. Никто об этом знать не знает, понимаете? Поэтому вы не переживайте, например, ой, я вдруг узнать, не так поймут. Некоторые мне пишут, а я вот мусульманка, мне можно делать? Да можно всем. Мусульмане мы или христиане, не имеет значения. Мы все язычники, были, есть и будем. Все остальное – это просто временная формальность, которая со временем себя и живет и закончится. Поэтому... Будьте верны древним силам. Вы попробуйте сделать, вы же не будете это афишировать, ходить, говорить во всех углах, что вот я домовому это ставлю или нет, что вас высмели или нет. Вы попробуйте сделать, и вы когда разницу почувствуете, вы сами поймете, насколько хорошо, что вы это сделали. Так. Вещи, если переставлены в магазине, там тоже поставьте ему молоко, просите, чтобы он созывал клиентов. Вы знаете, сколько людей будет ходить? Даже не представляете, сколько народу к вам будет идти. Наталья, если это коммунальная квартира, то в каждой комнате отдельные живут люди, отдельная семья, то да. Если своя квартира, нет, конечно, в каждой комнате нет домового. Это один домовой, который за всем хозяйством следит. Он даже с вами на дачу едет и следит за вашей дачей, когда вы туда переезжаете. Знаете? Да, если шибрец был разложен, значит, его забрали, и все свои трудности, неудачи скинули на вас и ушли. Есть такие недобросовестные люди. Да, да, и мышей нету. И самое интересное, ничего не грузет никто, никто ничего не... Значит... Не ломает все в сохранности, mm -hmm. все в чистоте в порядке. Там куры, гуси, свиньи, все халеные, все хорошие, если есть домовой. Вы знаете, домовой может улучшить обстановку дома. Домовой будет людей на работу. Когда-нибудь слышали, что утром? вас кто-то будет на работу. Знаете, сколько раз было, когда мне кто-то в ухо говорит, ну вставай уже. Я говорю, да сейчас немножко посплю, а потом вспоминаю, что я одна в квартире, вскакиваю смотрю <смех> в точное время, когда мне нужно. А будильник иногда звенит, мы выключили и легли. Сейчас, две минуты еще. Вот, посплю и все. Найра, если нужна помощь, напишите на WhatsApp. <смех> и мы отключаемся. Вот вы... Там проснулись, а, 6 утра, хорошо, сейчас еще минут десять посплю, и все, и 10 минут, и мы просыпаемся там 12 дня, понимаете, чтобы такого не было, иногда домовой будет человека, какие-нибудь звуки слышат, или что-нибудь еще, понимаете, или мне, например, в ухо просто крикнули, ну, вставай уже, и я встала. Ну вот, еле продали, значит, там дело было нечистое. Хочу вам сказать, что любой дом, любой гиблый дом, любое тяжелое место можно к себе приучить, можно подружиться с местными духами. И дом проклятый, который приносил смерти, убийства, там кончали собой, чего только не было, для других людей опасное место может принести вам удачу. Доброе утро. Понимаете, самое главное – ваше отношение к этим силам. Когда люди говорят, например, ой, не думай о плохом, не будет и так далее, где-то они правы. Знаете почему? Потому что твое отношение к этим силам, то есть ты доверяешься силам, которые рядом с тобой, и ждешь от них только хорошего. И поэтому эти силы тебе хорошие и дают. Они подстраиваются под тебя. Если нас домовой лет действительно выгнали от нас злые духи, я сказала, как узнать, есть домовой или нет. Я уже об этом говорила. Вы потом прослушайте и узнаете. Слушаю вас дальше. А некоторые говорят, есть ли домовой там, можно ли домового забрать со съемной квартиры. Многие говорят, что вот съемные квартиры, все вы не заберете, он будет там с вами жить. Это невежество, это люди, которые абсолютно не мыслят в этом всем и дают какие-то нелепые советы. Дорогие друзья, домовой может с вами всю жизнь по съемным квартирам ходить, оберегать и помогать и вас и эти съемные квартиры. Не думай, никогда не верьте вот в эту всю хрень. Своего домового можно забрать отовсюду. Он с вами едет везде и всюду, он всюду с вами находится, если вы его забираете. Так что спокойно можете знать, что и съемную квартиру оберегает. И оттуда вы заберете своего домового. Просто нужно забирать его, если вы хотите, чтобы он с вами пришел. Если вы его оставите, он обидится. Он обидится на вас. Но в любом случае, не забывайте его забирать. Вот. Если он показал вот эту, как бы лужу, он хотел сказать, что нечто, какое-то несчастье происходит. и Много-много, очень много случаев, когда люди ночью проспались, видели, что замкнуло там э, значит, проводку и дом почти горит, и успевали тушить. Очень много таких случаев. У меня бабушка, мы сидели, к нам пришли гости, мы сидели в этом, в нашем доме в Грузии, в общем, на кухне, под вечер был, пили чай, там разговаривали, что-то и вдруг моя бабушка вскочила, говорит, меня что-то кольнуло прямо в ногу. Говорит, подождите, да, надо посмотреть, ничего не случилось. Она вышла, пошла там к свинарнику, вроде ничего нет. И вдруг резко смотрит, дым валит из нашего, нашего подвала. Открывает, а там уже дым, дымит вовсю просто все. Оказалось, что она что-то искала, спичку чиркнула, посмотрела и кинула туда. За, ну, подумала, что он погас, а спичка не погасла. И там такой едкий был дым, мы открыли двери, дым вышел, значит показалось, показался источник, начали тушить. вот еще полчаса с чем-то и наш дом бы сгорел может и вместе с нами хотя нет навряд ли мы бы выскочили успели, но все равно понимаете дом восстановить это целая история. там несколько мешков сгорело еще что-то, но мы успели ущерб был небольшой. Так что домовые оберегают наши дома. Когда человек оставляет свой дом, когда человек уезжает куда-то со временем, дом начинает болеть, дом начинает разваливаться. В доме нет души. Слышали такое? Вот когда люди живут в доме, дом держится. Если люди уходят оттуда, почему-то глупо значит, полагать, что если в доме никто не живет, то дом прям такой чистый, хороший, да, менять нужно. Что дом стоит такой нетронутый, новенький, нет, дорогие друзья, даже самый новый, хороший дом, крепко построенный, если там несколько лет люди не живут, дом приходит в негодность, он начинает разваливаться. Неважно даже, если приходит, за ним ухаживают, смотрят, крышу делает, там не знаю что, в любом случае дом приходит в негодность, он начинает болеть, приходит в негодность, к сожалению. Оттуда уходят духи, уходят, потому что некого оберегать. Нет смысла там оставаться. Они уходят оттуда, понимаете? Так что это тоже говорит о том, что это все действительно существует, это все имеет место быть. Как часто нужно менять? Ну вы знаете, не обязательно прям каждый божий день ставить и так далее. Иногда ставьте ему угощение нам два раза в неделю, каждый день, если вы хотите. Оставьте на столе там молоко там кусок булочки на утро это все меняйте опять на вечер можете оставить ну если превратить это в привычку это будет вообще хорошо то есть он постоянно будет знать что он у вас обласканный весь такой чтобы квартире? да заберите я же объяснила как забрать да стоит воспринимать. Я говорю еще раз, некоторые люди есть очень страшная порча, можно купить, страшная порча, которая разрушает жизнь человека и судьбу человека. Знаете, в чем состоит эта порча? Убрать из дома домового. Если домовой из дома ушел, то всякие проклятия, всякие духи, они очень хорошо и легко вселяются в семью. И начинают люди ненавидеть друг друга, ругать друг друга. У них могут и подселенцы быть, и кого только может не быть, понимаете? То есть э, выгоняют домового. Приходят, например, под коврик что-то ложат, какие-нибудь знаки, которые изгоняют его и так далее. Да, и такие случаи бывают. То есть хочу сказать, что... Нет, и мы не развиваем ничьи каналы. Уж извините, развивайтесь как-нибудь сами. Мы много кому помогли развиваться, а потом уже нас ни во что не ставили. Может быть, если они дерутся, если у них между собой непонятки, если вы слышите звуки, если вы слышите такой звук борьбы, если у вас вещи разбиваются и так далее, очень может быть, что в вашем доме две, два домовых, и они не делят территорию, они очень ревностно относятся к своему дому. Все, дорогие друзья, последние вопросы я у вас слушаю, и закругляемся на этом. Собственно говоря... Так, пожалуйста. Всем удачи, я надеюсь, что эта информация пригодится. Кто присоединился позже, можете перемотать и послушать туда, то есть послушать информацию, как вызвать домового, как что сделать и так далее, и так далее. Пожалуйста. Вы это сделаете, и вам не обязательно кого-то посвящать в это дело. Что вы делаете, как вы делаете. И здравствуйте, Василий. И когда придет время, и у вас в доме будет намного лучше, чем у других, и у вас животные не будут болеть, и у вас крыша не будет протекать, и у вас от воров и от ненужных людей будет оберегаться дом, хозяйство и люди, которые к вам направляются, вам неприятные не смогут до вас доехать и вы поймете, что действительно есть некто, кто меня оберегает, кто мне помогает и кто заботится о моих детях, о моем хозяйстве, о моем имуществе и о всем остальном. Вы просто это делаете. вам не обязательно перед кем-то кем отчитываться. Я просто вас учу, как правильно делать, как правильно жить, чтобы жить хорошо, понимаете? А все остальное, <с> спасибо, Марина. А все остальное, оно само результат покажет. Мне иногда говорят: вот вы показываете там свои подарки, дары, вы все это показываете, сила не требует подтверждений, а я не согласна с этим. Если человек говорит, что она сильная ведьма, что она востребована, она должна это доказать. Вы согласны со мной? Как я могу вам дать ритуалы, получить подарки и прочее, прочее, если я сама их не получаю? Ну, вы же не вы не скажете, а если вы даете нам, а почему у вас это не работает, а почему вы живете в бедности, а говорите, что магия дает богатство? Нет, я должна своим примером вам показывать. Люди это происходит, это правда. Поэтому вы можете тоже это сделать, и у вас тоже будет это все, понимаете. И если я сама не почувствую эту силу богатства и там достатка, я через себя, если не пронесу. Я не смогу вам это подарить, это будет ну, неправда на самом деле. И поэтому, когда э, говорят, что вот, а что вы показываете, зачем, э, если вы сильная ведьма, там это не требует подтверждений. Вы очень ошибаетесь. Человек всегда хочет видеть то, что он хочет получить. Ему нужно воочию это видеть. Понимаете, наша, э, как бы сказать, то есть сейчас как оно называется? Мы воспринимаем информацию через изображение. Это намного сильнее, чем сто раз слышать. Как говорят, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Можно сидеть и часами говорить, я такая сильная, ко мне все приходят, я вот такая востребованная, люди, поверьте. А можно просто сказать, дорогие друзья, спасибо вам за такой подарок, спасибо вам за это. Мне очень приятно, что вы каналы мои создали и ведете эти каналы. Значит, я для вас что-то значу. Значит, я вам что-то в жизни хорошее принесла, поэтому вы благодарите. Вы, еще раз говорю, вы должны воочию это видеть. Если вы увидите ведьму в бегудях, в сраном халате, бедную несчастную значит, она никакая не ведьма, и никакие ее заговоры не, ей не помогают, и поэтому как она может вас учить, понимаете? Когда я говорю, что с одним чемоданом я приехала в Москву, а сейчас я совершенно другой человек, это говорит о том, что берите свои чемоданы и начинайте новую жизнь с нуля, и никогда это не поздно сделать. Я тоже не была ребенком, когда начала новую жизнь, понимаете? То есть о чем я хочу вам сказать? Что если я вас учу и говорю про домовых, про что-то другое, это пройдено мной, я это знаю сама. Я не распространялась там, я каждому втором не говорила: не переживайте за меня, вот вы говорите, что это гиблая квартира, нехорошая воронка. Реально, воронка, здесь люди жили, кто жил, все отсюда убегали, все у них закрывалось, они там оставляли огромные долги и убегали отсюда. И этот бедный хозяин квартиры не знал, как быть. Пришла я, уже много лет здесь живу. А как получилось, когда мне говорили, вы тоже скоро уйдете оттуда, потому что там жить невозможно, никто не остается. Я ж не стала всем объяснять, вы знаете, я буду с домовой дружить, я как-нибудь что-нибудь. Нет, я просто сама это сделала, и результат вам виден. Вот и все. И вы всегда говорите, у вас дома уютно. Это правда, у меня дома уютно. Во-первых, потому что у меня дома всегда чисто, а домовой любит чистоту во-вторых, потому что все на своем месте, ничего лишнего не валяется, домовой любит порядок, домовой не любит пыль, не любит грязь, понимаете? потому что уют создано и так далее и так далее, поэтому мы с домовым друг друга нашли, мы с Василием нашли друг друга, помните фильм? а обрели друг друга. чё чё там говорит? Она говорит, они с Василием обрели друг друга. А, понятно. <свят> так что мы с Василием обрели друг друга. И мы друг другу помогаем. Так вот, хотите, чтобы ваш Василий тоже вас обрел? Значит, сделайте то, что они любят. Я учу вас, как правильно взаимодействовать с силами природы, с силами... Изначальными теми, которые с нами еще много тысячелетий назад, до нашего рождения и так далее, и так далее. Если вы правильно будете жить, дорогие друзья, то в вашей жизни тоже будет достаток, покой, защищенность, да, стабильность, вера в завтрашний день. Вы будете жить без страха, потому что за эти годы, сколько я научила, объяснила людям, больше помогло их правильное отношение к миру. Даже больше, чем эти ритуалы. Понимаете? Правильное отношение к миру помогло им обрести дома, квартиры, правильно жить, выйти из долгов и так далее, и так далее. Вот об этом я и рассказываю. Вот видите, моя ведьмочка тоже заняла свое место. Я не могу. Это такая забава. Глаза оттуда смотрят на меня. Зато важная женщина, важная девушка. Погодите сейчас, пусика, поправлю. Все. Есть вопросы напоследок? Я вас слушаю. А пусть мы никак не пострижем, да, пусек? Иди сюда, пусек. Его надо постричь уже. Надо? Да, да, очень красивые фото. Согласна. И Фортуна красивая, не менее. Тут вообще все уникально, если честно. Вот это мальфарские куклы. Это э, куклы с настоящими волосами. Это авторские работы их по одной делается. Значит, за помощью нужно написать мне лично, Алексей. Лично. Это из горной козы. Это шаманский бубен. Вот. Что вам еще показать? Я вам уже показывала. Мне кажется, что мою квартиру уже наизусть найти. А? Как убираю пыль, а я специально этими штучками нашла, чтобы каждый раз их не передвигать, я просто туда протираю это, ну, убираю. Я, я не, не люблю. Но бывает иногда что? Бывает иногда пыль, конечно, никуда не денешься. Мы все люди живые, можем что-то не увидеть и так далее. Ну, вот они мои, шаманята. Это вот пантеон... Славянских богов. Мне еще много чего должно меня останавливать, потому что на почту я не захожу. Вот. Где штука? Которую штуку вы говорите? Это Тигран Великий занял свое место. Я немножко переставила тут все, освободила территорию. Но опять вот мне отправляют стат. Они опять наполняются, я же говорю. Что не, не любит... Покажу я как-нибудь эту штуку: не любит э, пустоты пространства сразу заполняется. Вот. Что вам еще сказать, дорогие друзья? Вот мой домовенок это мне все принес. Я вам говорю серьезно, весь этот, всю эту красоту постепенно друг за другом это мой домовенок. Это из Греции кованная люстра. Мне отправили, я это заберу Обязательно Куда лучше, где хотите За шкаф можете где-нибудь Там в Такие потайные места, где никто не лазит Вы можете поставить Если вы не хотите, чтобы люди знали это Да, там Вмешивались, спрашивали, если вам это неприятно Сделайте так, чтобы Скажем так Ну просто сделайте В удобных для вас местах что еще вам сказать? Куда написать, лучше написать на WhatsApp. Нет, веник не надо домовому, потому что он все это сметет с вашего дома. Такие вещи ему не нужны. Ему нужны игрушки, ему нужны монеты, ему нужны блестящие какие-то штучки, ему нужно угощение, больше ничего. Все остальное у вас и так дома. Понимаете? Ну, здесь еще есть внизу, но потом покажу. Тут много чего. Это еще мне шкафы все забиты. Я, я даже иногда с ужасом представляю, как я буду это все возить. Но отвезу. Ничего. В течение месяца постепенно буду по очереди все возить. А что еще делать? Не оставлять же здесь эту красоту. Естественно, не оставлю. Все, дорогие друзья. Эфир на этом закончен. Одним словом, у меня еще есть очень интересная тема, я с вами хочу обсудить. Но заряжу я телефон, может, через полчаса с чем-то еще раз зайду. Надеюсь, будет время, пока не обещаю, но хотелось бы. Да, собачка, вот, пусть я сейчас отдыхает, пусть я пошел в свою квартиру, закрылся, чтобы ему никто не мешал. А это красота из Питера. Ирида. Ирис. Пожалуйста, спать. А я выспалась, Наталья. Я сегодня, как ни странно, пару часов поспала все-таки ночью. Отключилась как-то у меня. Режим такой, знаешь, у меня то, эм, как сказать, то всю ночь работаю, днем немного посплю, то наоборот то бывает, что вот после 12 меня отключает на пару часов, а потом утром я просыпаюсь. Там в 4-5 все. Я как огурчик. И, естественно, уже занимаюсь делами. Вот эту красоту тоже вам показываю. Кофе у нас всегда стоит. Деньги там стоят, сундучок. Это фортуна на, на троне. Фортун много не бывает. да? Хранитель, стражник, это орел. Кавказа, Хранитель дух Кавказа, он у меня всегда был. Это у меня такое место называется Уголок смерти. Там Абадон, Джабраил или Гавриил, как хотите. Пусть замолчи, не мешай. Азраил еще его называют. Значит. <крывать> Забыл сказать, да, как-то паспортный режим, как-то проверяли несколько лет назад в Москве, значит, проходили, и участковый подошел там, тоже сел, записал, кто чего, взял паспорт, посмотрел, ну, как обычная процедура у всех. И тут он резко посмотрел на эту сторону и говорит, а это что такое? Я говорю, это уголок смерти. Он такой... Какой смерти? Я говорю, обычно смерти это духи смерти, вот это ангел смерти. <свят> И после этого участкового здесь никто не видел. <свят> Он так улетел, что аж пятки сверкали. Это я к тому, когда некоторые идиоты думают, что властями запугивает ведьмы. Это так смешно. <свят> Он аж, я прям заметила, что у него волосы на, на лысой башке зашевелились. <свят> А я так, я без задней мысли, честное слово. Я действительно просто сказал, как есть, что уголок смерти это. А что здесь такого? Вон смерть на коне, например. Что, не нравится? Хороший мужик, вон на коне. Называется победа или смерть. Ну и что теперь, смерть и смерть. Смерть это часть нашего бытия. Что здесь такого на самом деле? Никого, вечно здесь никто держать не будет. Все мы когда-нибудь... Встретимся там, я потом через много лет буду там тоже прямые эфиры проводить, вас учить, как жить. Знаете, такой анекдот, когда двое рабочих ночью, значит, по этим катакомбам этим идут, завода что-то там чинят, делают, и вдруг, значит... Две, две тени перед ними пробежались, и этот рабочий схватился за второго, дрожит. И оттуда такой, значит, голос а а, -а И один дух другому, значит, дает подзатыльник и говорит: Ну, сколько тебе можно говорить, хватит верить в эти сказки о живых? Так что смерть это часть жизни, ничего тут такого страшного, ужасающего нет на самом деле сидит девочка плачет возле кладбища и мужик подходит такой ты чего это девочка плачешь я боюсь а кого ты боишься мертвых а чё нас боятся то на самом деле что бояться то что здесь такого все мертвые когда-то были живыми людьми что тут бояться на самом деле так что, дорогие друзья, воспринимайте все это спокойно. Это все часть бытия. Но эфиры. Буду вас учить, как вторично на землю спускаться. Шучу. Все, дорогие друзья, всех благ, всем удачи. Следуйте тем инструкциям и тому, что я вам говорю и чему я вас учила. И ваш дом будет уютный, защищенный. ваш дом будут стекаться удача, имущество, помощь со всех сторон и так далее. Самое главное, живите правильный, соблюдайте законы Вселенной. И я еще раз говорю, что ведьмы на эту землю приходят не для того, чтобы какие-то расклады вечно кидать. Они приходят, чтобы людей учить правильно жить без этих раскладов можно жить, а вот без знания закона вселенной очень тяжело жить и вечно делаем ошибки, и вечно переживаем и вечно боремся за место под солнцем и безрезультатно. Но когда человек знает законы вселенной, ему все легко дается, он создает себе уют, жизнь, понимаете, он живет. Вот для чего приходят на землю ведьмы, чтобы вас учить, чтобы быть мостом между вами и силами. А через этого человека силы просто вам говорят, что им хочется от вас, чего они требуют и как вам нужно с ними сосуществовать. Всем удачи, всех благ и вашим кузям тоже удачи, пусть они вас оберегают, а вы, а вы с ними обращайтесь как положено. Ничего страшного, Ольга, перемотайте и услышите еще раз. Это не страшно. Всего хорошего.